Всем привет, с вами и мы продолжаем поиски слова, который позволит нам почистить кокос. С словом пил мы разобрались, давайте теперь разберемся с словом Shell. Нет, не этот Shell. Хотя, если в принципе посмотреть на логотип этой компании, то станет понятно, почему именно глагол Shell используется для очистки орехов или семенчек. Это ракушка. И для открытия ракушки используется то же самое движение, что и для открытия фисташки, например. Что ж, давайте зайдем в словарь и посмотрим, что он нам скажет насчет Shell. Первым пунктом у нас идет существительное, которое значит внешняя твердая оболочка чего-то, особенно орехов, яиц и некоторых животных. Под животными у нас имеется либо ракушки, либо панцири типа черепахи или краба, ну и внешняя оболочка яиц или орехов это, естественно, скорлупа. Далее мы отправляемся вниз и ищем определение логово у нас черным по белому написано удалять горох, рехи и так далее из скорлупы или натуральной естественной оболочки. Сейчас мы видим, слово гораздо лучше подходит в отношении кокоса, чем пил. Поскольку кокос это все-таки орех и мы действительно снимаем с него внешнюю оболочку. Как у нас написано в словаре. Но если бы со словом «чистить», все было бы так просто, и этой серии видео просто не было, потому что не о чем бы было говорить. Так, остальные глаголы мы разберем в следующих видео, а пока что давайте посмотрим на другие значения слова shell. Второе значение глагола shell – это «вести обстрел». Здесь дано предложение «Им было приказано обстреливать больницу и мэрию». Если вас волнует определение, которое дает сам словарь, то fire как глагол это стрелять, shell как существительное в данном случае это значит снаряд, то есть вести артиллерийский обстрел. Ну и чуть ниже нам дается от глаголя существительное shelling, что значит обстрел, соответственно. Ну и пример к этому переводится как обстрел линии врага продолжался весь день. Ну и мы здесь, давайте возьмем фразовый глагол. To shell something out. Значит платить определенную сумму особенно если человек считает ее чрезмерно большой ну самый близкий аналог который есть в русском языке это выложить например я выложил 10 тысяч за этой билет а out ten thousand for that ticket ну или возьмем пример который здесь дан he has had to shell out five pounds a week hiring a bodyguard он был вынужден платить 500 фунтов в неделю за телохранителя если вас смущает словосочетание has, had, то здесь ничего сложного нету. Это просто present perfect с модальным глаголом have to быть должным что-то сделать. Да, как известно, present perfect у нас образуется с помощью вспомогательного глагола have или has, если это третье лицо, единственное число, и третьей формой глагола. Соответственно, первый has – это вспомогательный глагол, а второй had – это третья форма модального глагола have to. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте свои вопросы в комментариях под видео. Увидимся!